Люди этого мира живут по образу зверя, они водимы похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской. а верующие им подражают, верующие хотят быть как они, они хотят быть как все и они даже не замечают, как они становятся невоздержны Апостол Павел писал Знай, что в последние дни наступят времена тяжкие ибо люди будут невоздержны Грех невоздержания он преследует верующих людей Когда ты говоришь, брат, зачем тебе быть лучше других? зачем тебе гоняться за этим миром, зачем тебе зарабатывать все деньги этого мира, зачем ты любишь этот шик, моду этого мира, мирскую музыку, фильмы, ты хочешь чего-то достигнуть и оставить после себя какой-то след, зачем тебе все это, Воздержись от этого, не будь как этот мир, не гоняйся ты за похотью очей, похотью плоти и гордостью житейской. Он говорит нет я не могу, мне нравится все это, я не могу, да и не хочу. Ты говоришь, сестра, зачем ты гонишься за этим миром, зачем ты хочешь быть похожим на голливудских красавиц, зачем ты хочешь быть похожа и ты э, работаешь на то, чтобы покупать эти дорогие краски помады и тому подобное. Зачем тебе все это? Воздержись ты от этого. Она говорит, нет, я не могу. Я буду выглядеть старой. Я буду некрасивой. Я не могу, да и не хочу. Невоздержные люди Царство Божьего не наследуют. Воздержитесь от греха, воздержитесь от этого мира. Не будьте вы как этот мир, не гоняйтесь вы за похотью очей, похотью плоти и гордостью житейской, не живите вы по образу зверя, вы же люди, которые созданы по образу и подобию Божьему. Исправьте свои пути, покайте в своих грехах. Освободитесь от этой похоти и от этого невоздержания. Придите к Иисусу Христу, и Он дарует вам полную свободу. Время коротко грядет Господь наш, чтобы воздать каждому по делам Его. Да благословит вас Господь наш Иисус.